Ну вот, пришла ко мне посылка с красивейшими камуфляжами от IQ Beauty. Я уже успела их протестировать и сразу скажу, какие самые популярные у моих клиентов. Берите на заметку, а для самых внимательных скидка на заказ. Смотрите до конца. Начну с 12 базы розовый зефир. Нежно-розовый натуральный цвет. Не плотный и непрозрачный прозрачный совсем. Отлично камуфлирует в один слой, при этом не будет выглядеть как замазка. Такую характеристику плотным цветам дала моя клиентка. Не знаю, как у вас называют, но вы поняли. Ложится плотно, я добавлю каплю для легкого выравнивания и тем самым положу эту базу одним слоем. Кстати, полимеризация на все 100. Не проседает в носке, и это касается не только этого цвета. Эту базу у меня полюбили те, кто предпочитает только красные оттенки и натуральные. И этот цвет камуфляжа стал для них идеальным. Разравнивается быстро, кисть удобная, сохраняет свою форму. Вот такой нежно-розовый цвет. На камере он даже больше розовый, чем в жизни. Итак, это была база 12, розовый зефир. Следующая, 11 номер, я бы назвала розовый молочный. Холодный молочный оттенок розового цвета. Плотная, при этом сохраняет легкую прозрачность по краям. Наношу также с каплей, и вы можете заметить, как легко выравнивается база и принимает нужную форму. Идеально для ценителей нежности. Еще один фаворит среди моих клиентов. А теперь цвета баз, которые я еще не встречала нигде. Если у вас есть что-то подобное, напишите, что это за бренд. Самые необычные оттенки я припасла на десерт. Фарфор и золото, 14 номер. Цвет голубо-сиреневый с легким золотым шимером. Знаете, даже кто блестки не любит, посмотрев на этот оттенок, оценили по достоинству. Ее полюбили все мои клиенты, даже те, кто любит только натуральные оттенки. Фарфоры золота ложится безупречно. Достаточная прозрачность для легкого покрытия и достаточная плотность, чтобы скрыть свободный край. На этих базах можно и не делать дизайны, они уже самостоятельные. Итак, 14 номер, запомните его. С таким же золотым блеском уже розовый оттенок камуфлирующей базы. 15 номер ложится идеально, разравнивается самостоятельно и быстро. При этом не текут и для френча, и как самостоятельное покрытие идеально. Можете стемпинг добавить. Кстати, заметили, блестки очень незаметные. Это еще на камере при увеличении. 15 номер запишите, пригодится. 13 номер камуфлирующей базы без блеска. Напоминает тональную эмульсию. Теплый персиковый цвет. Самовыравнивается, как и предыдущие базы на все 100%. Идеально подойдет к загорелой коже рук или для тех, кто хочет максимально быть незаметным. Френч на таком цвете будет идеально контрастным. В оттенке совсем нет белесости. Ну и вишенка на торте. Завершаю обзор с 16 номером Ньюта Золото. Цвет очень похож на предыдущий, только в нем теперь золотой шиммер. Ну что толку показывать, идеально наносится. И эта база тоже фаворит у моих капризных клиентов. А теперь для тех, кто досмотрел до конца. Хотите 20% скидку? 20%. В описании к этому видео ссылка. Переходите по ссылке и при оформлении заказа укажите промокод, который сейчас видите на экране. Торопитесь, акция не длится вечно.